А чем же поется в песне Оливер 3 Херд? В этой песне Оливер поет о своем трюке на самокате, который у него не удался, и это событие сломило его дух. Ну и обе руки. Ладно, на самом деле это не особо серьезное объяснение от самого Оливера. Но давайте посмотрим на текст. Мы же здесь за этим Интро. Мой день пришел, я дал слишком много. Продал душу. Жду, когда это воздастся. Я только хочу твою умирающую любовь. Я видел достаточно. Припев! Я пытался, но больше так не считаю. Может быть, я постоянно все проваливал. Я отдал все, что мог, но, похоже, этого было недостаточно. А теперь куплеты, но вкратце. Я не понимаю, как жизнь изменилась за неделю, и ты позади. Всю жизнь ты выше всех. Один день — это для тебя так много? Извини, если делаю тебе больно, что все стало так плохо. Я не могу помочь. Кто-то должен был тебя поддержать. Моя жизнь изменилась, когда я научился их игнорировать. Поменял всю свою жизнь. Но, может быть, этого все еще мало. Не думаю, что можно делать сделки со своим эгоизмом, озлобленным и полным демонами. На этом все. Подписывайся, чтобы не пропустить похож, Позже и короткие ролики.